Всем привет-привет! Её привет. Дай мне что -нибудь. Можешь, пожалуйста, мне дать палки? Куда всё дерево делал? О, посмотри. высоте. нечего не из чего делать пиццырки. Пиццы У меня не хватает. Вот, да. я иду, иду, иду, иду. Тут я. Делаем вот так, делаем вот так. Вот. Собака. Горячая штучка. Сюда, я тут тебя нашел. Я диарит нашел. ой я у я у Угу. Андрей, слушай, можешь мне палок дать? Да мне парочку. Четыре палок дай. Спасибо. пойду сделаю, да. Так. «А зачем я шел сюда? Я же в инвентаре это сделать. Ну ладно». Ну, это я так хочу. О, Слушай, у тебя есть еще две палки? Непонятно, у тебя микрофон слишком морет. Да. Дай палок. Дай палок. Две штуки. Спасибо. Что это? Ах, это? Так. Зачем? Она <звучит> железо Только она за барьером. Ты у нас как на какую букву тисты посмотреть? Да. Настройки что дальше? Нету слова достижения тут. Внешний вид, настройка графики, язык, пакет ресурсов, сбор данных, настройки чата. Нашел, нашел, нашел, нашел. То есть тут просто нету палец, надо... нету этой школы. Так. у тебя есть.. есть это две палки две доски. Нет, одна палка. Одна палка и две доски. О, тут дерево уже появилось. Спасибо. начался. Так, топорик я себе сделаю. Смотри, я сейчас сделаю нам кое-что. Делаем вот так. А? Пшеница. Нет, пока не выросла. О, можно убить корову эту? Говорит, писарцы бы не одобрили. Так. Я пока что достижения сейчас смотрю, какие мы можем выполнить. Так, обновка печки, от печки припада. Так, пробую кошку сделать. Я в шахты пошел, тут, тут хотя бы было с вот да! Смотри-ка ты, целевый. Какой левел? Я понимаю, а какой у тебя уровень-то? Смотри. Реально? Нет, этот... А, под сердечками, который. У меня второй. Я мать. Я, короче, я. О, курица. О. Короче, там ты блоков принести. Скажи, когда надо будет, я пошл копаться. Так, и железно. У меня есть 40 блоков булыжника, 12 анадей. 36 диарита еще. Я тебе, короче, дам. Сумарно тут так и полкура. Только вот мне кажется, сейчас у нас будут тут мобы спавниться, а я освещу тут территорию нашу. Полностью. А! А! А! Я упал. Я не понимаю, что это говоришь. Ё-моё, тут скрипер! Так я говорю-то, что мобы будут спавниться. Эк. Эк. Эк. Эк. Эк. Эк. А? Так. Держи, сейчас вот сюда смину. Тут блок хотя бы есть. смотри, раз. Два. Три. Четыре. Вот тебе пожрать есть. Я пошел. Отравленная. Я сейчас, если грохнусь, то это будет твоя вина. Ебать, ты чуть не грохнулся, это была бы твоя вина. Да, по идее, но у нас пшеница еще не выросла, так что. Слушай, ты это, давай пока тут это все делай, и я пока что... Мне сейчас нужно отойти минут на минут пятнадцать. Давай. Thank you. Я приехал. О, ты можешь погоду выключить? Где? Где? Ч ⁇ -то продукта то не открыл, не выбирал. Как ты мог забрать, если у нем не было ничего? Потому что я его забрал еще до того, как ты забрал. В нем было, рая свиньи... нет, что-то в нем было такое, и с четкой положили кусочки. А, а что это? там в печке плавилось у Можешь мне мясо дать? дай мне мясо, у меня это А, я думаю стоп стоп стоп стоп Не копать под себя главное правило моим трассом. Тут какая-то фигня будет. Блин, мне лопата нужна, мне так не справлюсь. Что? Плохо, плохо, что в семена больше не падают. О, куличка. Все. Тихо, тихо, тихо, тихо. Три семья я буду знать, не знаю, третий сегодня. Какое семь то я? А, это вот. ба дай мо. Дай мой булыжник с пауками. Упалки мои. Вот булыжник, да... Дай собака булыжника, дай булыжник. У меня нету твоих эфирок. Вот это... Вот это... Вот это... Вот это... Вот Вот Вот это. Вот это. Вот Вот Вот <смех> <смех> Я <тут> просто прям... <смех> Я Я, Аб... Я Брахман я Брахман! А копату я сделал. Теперь надо посмотреть, что тут что-то есть. А ничего. Так, надо тоже поставить это. О, стоп. Нискали Ага. Я тут катакомбук. Да? сделать а за это не дает смотри тут только дает за меч он смотри что нам надо нам надо так да. Нужно есть торт, пока что нам, нужно этих двух коров развести пшениц, пшеницей, есть яблоко ночи. Я не знал, что оно яблоко ночи называется. Тут железо пропустил. Слушай, не понял, я пошел делать щит. А я понял, что ты шахтал, поэтому я пошел делать ну, С этими монстрами, блин, воевать. А у меня верстак убил, здесь Блин, делать? Я щит себе сделаю, сейчас пошел вот твою Я сначала сложу все ценное в футбол, потом уже пойду. Я возьму только топор, чтобы с ними разобраться. Хотя нафиг, пошел я вот так с ними разбираться. Я там отвоевал вещи Ну, сын, подожди, я сначала тут покопаюсь. Ты что, не можешь прописать генер просто? генер просто пропиши. Ё-моё, тут включение а как выбраться отсюда? От Кубы? куда? А я, я понял, куда. понимаю. Ты там что делаешь? Хочешь, что делать? Что делаешь? Делай, что хочешь, прям. Я залежу нашел, влезла. не под водой, знаешь, как у меня же железо. Вот подумай хорошо. Это народ, а у меня так на а не зло. пум фум У в общем-то двадцать три железа. Молодец. Ох, Риме, ты же это делаешь, а? Спасибо, что помог, правда, но нет. Woo-hoo-hoo! <laughs>